Гейнер для набора массы от фирмы MyProtein со скидкой в 37%. Переходи по ссылочке под видео и заказывай. Гейнер от фирмы MyProtein высококалорийный гейнер для тех, кто желает быстро набрать массу. За счет сбалансированного состава и большого количества протеина в одной порции. Он поможет набору массы даже людям с худощавым телосложением. Добавляя гейнер от MyProtein, в своем рационе вы получаете более 361 калорий и 29 грамм чистого качественного белка на порцию. Если вы активно тренируетесь и при этом не можете набрать массу тела, пришло время повысить энергетический потенциал своей диеты и сделать шаг навстречу росту мышц. Есть люди, которые считают, что главная добавка для набора массы – это протеин. Но любой профессионал вам скажет, что углеводы являются ключом к гипертрофии мышц, ибо пока организм не восстановит потраченные на тренировки запасы энергии, белковый синтез просто не начнется. Поэтому для увеличения массы тела гейнер важнее любого протеина и дешевле. Только протеин высокого качества, изоляция сывороточного и молочного белка, длительное насыщение мускулов, за счет медленных протеинов. Молотый овес и ячмень, включенные в состав добавки, насыщают гейнер пищевыми волокнами, улучшают пищеварение и повышают уровень усвоения протеина. А также являются полезными сложными углеводами, которые будут давать энергию в течение длительного времени. В производстве не используются искусственных красителей и ароматизаторов. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!